Всем привет, народ! down продолжение. Давайте. Вы долго этого ждали, я этого тоже долго ждал. Ранее в Down. Не О, боже, надо убираться отсюда. Я понимаю, что случилось. Бред какой-то. Надо позвать на помощь. Эй. Ребят. Привет, Саманта. Меня ищешь? Нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестных где. Она должна быть в доме. Что тут еще обсуждать? Пошли! Смотри, пожарная вышка. <свык> Мэтт, что это? А, не знаю. Пять часов до рассвета. Сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь. Успокойся, Эмили. Успокойся. Подумаешь, ну, олени. Они просто ли Нет, нет, они хотят нас убить. Они не хотят нас убить. Они нас виж не тронут. Пока мы их не тронем, они нас не тронут. Смотри, видишь? Все, все хорошо, все хорошо. Не бойся, Не бойся. Все хорошо. Нет, нет, нет. Так, не спеши. Все хорошо. Просто иди, Не бойся. Да, да. Все правильно. Все, все, все, все, все. Аккуратненько, аккуратненько, спокойненько. Все. Молодец. Вот так бы сразу. Эмили, вершина горы. 2.21. Я, кстати, хотел бы посмотреть. Нет, нет, хотел посмотреть. Ее отношения. А как это сделать? нет так делается а вот сведения персонажей текущее задание заберитесь на пожарную вышку ты честность доброжелательность и сторонних равность любопытно на короче недоброжелательная ни на грамм то есть вообще с э, джесс они и так не особо ладили ну сейчас так вообще походу Капец, какой-то уже. С Джошем у них на одно деление уменьшилось. Так. Майк так же, как было. Сэм так же, как было. Эшли так же, как было. Хотя и не совсем все хорошо. Ох, ладно, все ясно с вами. Надо теперь посмотреть остальных. Я так это? Забываю про вот это все. Это надо учитывать. Потому что. Вроде как, если у нас будут плохие отношения с кем-то, то собственно, собственно, они нас не спасут там в какой-то момент и так далее. Пошли, Мэтт! мы же с тобой в нормальных отношениях, мы же, ты же меня спасешь, если вдруг что? Конечно, конечно же, я ее не спасу. <свеч> Ладно что, что, буду стараться спасать всех. Если нам удастся с кем-то связаться. Удастся. Мне нужны все. Скажем, что нужна помощь. А что делать, пока ждем? Вернемся в дом и соберемся. Отличное предложение. Только не в дом. Нам надо остаться здесь. Вдруг спасателям будет нужно с нами связаться. Нет. Сначала включим радио. Спасатели не будут с вами связываться. Да и вы сначала дойдите, действительно, до туда. Так. Как слепит. Это это, это было страшно. Что это? Это просто фонарь. Видимо, с датчиком движения. Ага. А может и не фонарь. Потому что это просто так не может валяться здесь. Это что? Дача? Пистолет нам нужно положить. Хорошо, окей. Не будем. Не будем стрелять, если нам вдруг скажут стрелять в себя. Хорошо. Ладно, запомнили. Ты идешь? Пошли. Дай по лестницам. Быстрее. Можно? их ненавижу лестницы. В играх -то. так вообще ненавижу эти лестницы поганые. Лестница это что-то просто самое ужасное в мире. Так. Ничего, нет. оу Фонарь. для меня так не пугай. Мэт, пошли. Эй, мэт. Мэт. Эй, топор -то зачем оставил? Идиот. Вот, вот тупой. Первое правило. Оружие всегда носи с собой. Если за тобой охотится какой-то маньяк, оружие всегда носи с собой. Эх. Ненавижу эти стереотипные.. Блин, с другой стороны. Стереотипные вещи как оставить оружие внизу где-нибудь когда ты поднимаешься оставить его не знаю за дверью просто его не взять ну, это тупо так давай давай давай залази залази вот почему ты первый идешь анимет бы мэтт первый шел. это логичнее начнем с этого Ничего. интересно а зачем ты закрыл ты тупой или как если нам придется вдруг резко бежать ага, пропавший человек Мы не будем это читать, спасибо. Это это баян. Ладно, это не конечно не баян, но... но но не то, что хотелось бы. Света нет. Угу. Окей. Ух. Капец холодина. А, вверх. О. То, что надо, поехали. Оу. 1-0 в нашу пользу. Так. Знаешь, я хочу обойти немного. Тут кружок такой сделать, нет? Нет? А я хочу. Нет? Нет, есть что-то. Есть что-то. Что-то есть. Ох ты, ж, сигнальная ракета! А, конечно, отдать мы эту. О, это привлечь чье-то внимание. Только бы не того психопата. Да, действительно. Только не того психопата это должно привлечь. Я надеюсь, я все правильно сделал. Заходим. Принтер готов печатать. Что там? Что там? А, -а, -а плакат Бара Бет Там Хана, тут Бет, все ясно. Ну давай. Эй, сетевые функции. Вы че? А, прием. Алло. Кто нибудь? Алло. Прием. Прием. Слава богу, нам нужна помощь. Алло, кто-то пытается с нами связаться? Да, это да. служба лесной охраны округа. Ваш сигнал очень слабый. Говорите медленно и четко. Прием. Спасите, пожалуйста, помогите нам. Эй, Мы медленно и четко. На Благоводской горе. Тут бандит. Если вы это слышите, пожалуйста, повторите свое сообщение. Я не понимаю, что вы говорите. Пожалуйста, Прием. помогите нам. Алло. Алло, назовите себя. Прием. Прием. Эх, ладно, меня зовут Эмили. Господи, так это меня зовут Эмили. Алло! Вас плохо слышно. Повторите, прием. Прием, мы на горе. Мы на Блэквудской горе у лыжной базы. И здесь убийца, он охотится за нами. Медленнее! У одного из наших друзей. Пожалуйста, вы должны помочь нам. Что То там мне не нравится. Да, да, да. Тут -то кто-то кто -то есть. Блин, буря-то не закончится сейчас так быстро. Что? Когда? Сколько ждать? Действительно, сколько ждать? Рассвета. О нет! Не О! На себе. Нам теперь до рассвета О, нужно Боже, ждать. Он спокойно теперь ясно зачем мы намерли все очень логично но все равно нет нет топорта -то... порта -то оставит эти все слышка упадет из этой бури все капец Тихо. Тихо и спокойно, быстро. Так, тихо спокойно. Ты черт. Спокойно. Вык таймы. ⁇ баные таймы. Мэтт, шахты. 2,43. Давай, давай аккуратненько. Аккуратненько. Аккуратно, аккуратно. Да, ты сможешь. Ты сможешь тихо, спокойно. Бро, бро, давай. Ты сможешь. Да, да, тихо, Я спокойно иду. Слушай, тут все еле держится Мэр, сделай что-нибудь Немедленно Чего ты ждешь? Я думаю, дай подумать Не Ах. думать надо, идиот, а вытащить меня отсюда Успокойся Нет Все будет Эбери, хорошо ты на взводе, успокойся Все будет хорошо а, Замолчи, это невыносимо Все, прекрати орать на меня И дай мне разобраться Ладно! Прыгни на ту сторону. Эмили. Да, конечно. Ты не спеши. Очевидно же, что я никуда не денусь. Спокойно. Не двигайся. Я попробую добраться и вытянуть тебя. Мэтт, а теперь, пожалуйста, вытащи меня с этой чертовой вышки, Мэтт. Но ну, сделай уже что-нибудь. Прыгнуть. Сейчас прыгну. Давай, быстро! Быстрее, Бэт, прыгай! Ты чего? Я просто пытаюсь аккуратно подобраться к тебе. Придурок, вытащи меня отсюда! О, о. Да прыгай быстрей! А ты что, ты... Блин! Фу. Походу, она сдохла. Эмили! А так бы мы оба сдохли. Короче, не знаю. Я надеюсь, что она жива. Ну, я в смысле хочу всех спасти. Наверху нет? Не знаю, не видел. Наверное, сюда спустили. Тут ее тоже нет. Эшли, дом Вашингтонов. Стой, давай посмотрим это. Ты. Разыщите, Сэм. Ну что ж, нужно разыскать Сэм. Пошли. Oh! Это что такое? Да что здесь творится-то вообще? Это было страшно немного. Хотя, знаешь, что? Лишь немного. Мы это уже смотрели? Да, это мы смотрели. Ну и все. Тогда плевать вообще. Быстрее. Можешь, можешь. Крис, что? Крис, я просто хочу сказать, я понимаю, как все это тяжело! Он же все-таки твой друг. Эшли, все. Нет, я только. Эш, ну а как иначе-то? Я Я должен был тебя защитить. Это да. Должен. Эш, ты как? Я просто... Джош, ведь был... Посмотри. Твоим другом, Крис, ты не договорила. Что тут произошло? Я, тут? конечно, не судебный эксперт. Вазу но... разбили. Похоже, ее бросили. Угу. Я про то же. Так. Еще что-нибудь. И гипертомия. И гипертомия. <связать> да хватит <связать> <так> творить. Ну. <связать> Грёбаный экшен. Я ненавижу. Грёбаный экшон. Ой, херотень. Жиза вообще. Знаешь, что, Крис, иди-ка ты. Первый. Нет, у меня больше не про... <свеч> хватит. <свеч> <свеч> Погоди, ты это видел? Там, там, там... <свеч> Что видел? Это, Крис, это. <свеч> О чем ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, полупрозрачное да. Призрак. Да ну. Я серьезно. Почему ты мне не веришь? Я же его видела. Какой мне смысл врать? Он... У нас просто был шок, ясно? Твой мозг спёкся. Мой да. мозг спёкся. Да. Я не верю даже своим глазам. Да. Я не знаю, что это было. Я не знаю, не знаю, но я точно видела что-то, Крис. Это понятно. Ты просто... Мы оба сейчас немножко как бы не в себе. Нам просто нужно собраться, согласна? Шизанулась. Крис. Хочешь сказать чрезану, вот, да? Не мы ну что ладно. с ума сходим? Мы искали везде, Сэм, может быть только здесь. Давай, лучше пойдем, найдем остальных. А, а вдруг мы нужны Сэм? Действительно, Сэм, <смех> по-моему, нужнее, чем остальные. Идем. Так, опять дверь открылась сама. Ненавижу это. Пошли. Крис, только не вздумай пугать, а? хорошо пожалуйста не вздумай нас пугать потому что здесь и так страшно а ты еще будешь пугать шкатулка играет шкатулка так это было пока не страшно просто какой-то звук а «Старелее! вот это было э -э -э! Что страшно. за приколы? Да что здесь происходит? А -а -а -а! No. Я так испугалась. Ты на него наткнулась, не я... будет... кажется, нет, я не знаю. Но почему здесь стали происходить все эти странные вещи? Двери хлопают, свечи зажигаются сами по себе, и Этот призрак, или что Эшли, это? Эшли, мне там? кажется, ты не совсем понимаешь, что происходит на самом деле. То есть ты... Ты не видел, как белая фигура прошла рядом с нами? Нам просто мерещится. Ничего мне не мерещится. Знаешь, я тоже кое-что видел. Я видел, что случилось с Джошем. Я вот, тоже. Вот что меня беспокоит. Ну то есть э, Эшли тоже. Крис. Крис. Прости. Крис. Прости. И знаешь, что меня беспокоит? Я волнуюсь за Сэм. Что с ней случилось, если здесь и правда маньяк? Ей тоже может угрожать смерть. Не говори так. Прошу, Крис. Все тихо. Стой! Крис, Крис, Крис, Крис, Крис, призрак! Что? Ты не видел? Крис! Ты уставился в телефон, отправляешь твит, хэштег за нами гонится призрак! Эш, ты успокойся, ты окей? Ну какой еще призрак? Чей, блин, призрак? Понятное дело, ты сейчас на нервах. Ты просто не смотришь! Я видел его тут призрак, и он похож на Хану! На Хану! Или на Бэт! Господи, Эш! По-твоему, они пришли за нами после сеанса? Не знаю, не пришли, потому что призраков не бывает, понимаешь? А кто же тогда говорил с нами во время сеанса, Крис? Не знаю я. Эй-эй-эй, спокойно. Что это? Картина да почему я первый должен? Ну почему я первый должен? Да ну почему я первый иду, ну? Не, пере... не переставая висить меня, игра это. Ну-ка бы. Ок. Ключ. Вот. Какая женщина. Боже мой! Вот, смотри, и не говори мне, что ты это не О. видишь! Это... Вот, наконец-то! Это... Теперь видишь? Я не знаю, что это и я. я... <смех> Бред какой-то! Оно указывает нам путь. Но мы пойдем в другую сторону, ты же понимаешь? Ясно. Yes, мы не пойдем в другую сторону. <laughs> Я хочу тотем найти какой-нибудь. Мне нужен какой-нибудь тотем. Какой-нибудь тотем, который нас спасет. Какой-нибудь спасительный тотем. Какой-нибудь тотем. Тотем какой-нибудь. Смотри, смотри, смотри, Крис. Через окна все видно. Что да, ли? Что, сутку, что ли? Нет. Там целая сценка с куклами. Да? Так. так. Смотри. Ух ты А этот ключик? А он так уже подходит. Фаак. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, что это там у нас? Ой, мама, это как будто... Это не как будто, это мы! Спрятались, и ждем Хану год назад. Да. Но все точь в точь, я сидела именно там, а здесь Бет. Это сделал кто-то из наших? Кто там был? Или кто-то, кто за нами наблюдал? Это угроза. Кто-то, ну, кому-то просто хочется напугать нас. Нет, это наверняка призрак. Он хочет сказать, что это маньяк убил Хану и Бэт! Просто ага. тот ублюдок пытается заморочить нам голову. Или скорее сказать, Зачем что бы это всё мы. Зачем он все устроил? Убили их. Ну, типа, он говорит, -таки. что будет на нас охотиться. <звы> <звы> <звы> <звы> Нет. Тык. Это перебор. Это перебор. Так нельзя делать. Так нельзя делать. Это дневниканы. Мама все-таки разрешила. Приглашение разосланы. Вечеринка состоится. Только теперь еще надо ждать. Отстой. Эш, Мэтт и Сэм уже ответили. Это точно да. Майк пока молчит. О боже мой, Майк тоже согласен. Он сегодня звонил Джошу. Ура, завтра Мы тусанем. Здесь, на горе. Это будет потрясно. Посиделки у огня. И, господи, Майк, я просто... Балдею, что он будет. Не могу читать. Все ты мысли Максима. только об этом и ни о чем другом не могу думать и не хочу. Фак, я даже не, вот я бы если бы не успел дочитать, они закрыли, так нечестно? Я не нажимал же закрывать. Крис, иди, да, ты первый, спасибо, молодец, ты идешь первый. Так и нужно. Господи, господи, только нет, только тихо. Блядь, я первый, что ли, должен идти? Фу. Так... Не, это было не страшно. Мою О, Крис! Крис! Пусто. Но ты же видел его! Ты видел? Да видел, он видел. Что-то. Куда он делся? Эй, так это призрак. Поэтому посмотри. он куда-то и делся. Нет? Это новее, чем остальное барахло. Это что, каталог промышленных ламп? Это очень эм. странно. Серьезно, каталог промышленных ламп. Смотри. Одно Оригинальная лампа видите? для RP-проектор. Ножницы. А. Ух ты! А вот эта вещичка нужная я возьму себе спасибо любое оружие хорошо первое правило против маника бери с собой все ю, все оружие что ты можешь здесь увидеть все оружие воу -воу -воу, воу воу воу! побежали отсюда Сейчас потолок на нас как рухнет еще. Этого нам не хватало. Постоит там дальше другая комната. Где Огромная? че? Огромная. Крис, я не хочу идти дальше. Нам придется. Вау. Это уже похоже на заброшенную Мама. лечебницу. Куда это? Мы попали. Я в не верю. Ты знал, что здесь так? Это как будто совсем другой отель. Я понятия не имел. Я надеюсь, скримеров на меня больше нету. Только как бы всё не хочу. Не могу. Да, и я тоже уже на грани. Я так хотела забыть все, что случилось в прошлом году. Честно не приезжали говоря, бы. Хана поступила не подумав. Да, ну. Ты же знаешь, как бывает, когда всерьез влюбишься. Здорово. То есть мы поставили нашу беззащитную подругу в ужасное положение и вынудили убежать ночью в лес и без следа исчезнуть? Да. Интересно, а ты? Ты бы на ее месте не убежал? Убежал? Если бы над тобой так посмеялись. Конечно, бы убежал. Надо мной же не смеются? В глаза. Что? Крис, мы выставили ее жуткой дурой перед всеми друзьями и парнем, который ей нравился. Ничего хуже я и вообразить себе не могу. Это да. Так, посмотрим. Посмотрим. Еще ниже камеру нельзя опустить, блин. Что там? Что там? Что там? Какое? Газеты? Эй! Они... Они поддельные? <связывая> Но зачем подделывать газеты? Это... Хороший, хороший вопрос. вопрос. Отдельные газеты, это очень даже интересный вопрос. Эй, тихо. Я аж прологнул через тебя, Крис. Знаешь что? Нет. Эш! Нет, с меня хватит. Я не собираюсь еще глубже погружаться в этот кошмар. Эш, я все понимаю, хорошо? Меня это тоже достало, но если Сэм там внизу с убийцей, а мы уйдем, считай, что мы сами ее убьем. Ну, грубо говоря. искать Сэм. Господи. Эшли, идем. Почему ты всегда прав? Я не всегда прав. Ну, когда ты прав, ты прав. Я не Ть. хочу быть прав. Я хочу уйти. Нет. Надо найти Сэм. Пошли. Пошли. Так, посмотрим. Что здесь еще? Помимо гребаного всего. Крис, у меня такое странное чувство на этот счет. В смысле? Я не могу избавиться от ощущения, что эти поддельные газеты как-то связаны с убийцей. Да. Ты хочешь сказать, что это все подстроено? Да. да. Но как? Я чую некую логику, просто мы что-то упускаем. А может кого-то? Ну, в общем, да. Будем... Искать дальше. Мне кажется, что-то слышал. Да, какой-то скрип. О, не скрип. Это совсем не скрип. Батарейки и таймеры. ТВ лайтс. Ага. А отключить слабо? Ясно, пошли. Крис. Крисик. Пошли. Уу! Уу! Что это такое? Что это такое? Я не понял. Так нельзя. Это нельзя. Вы что? Совсем охренели. Сувать мне тут манекены. Я ж могу это. Фу. Фу тут мухи. Фу, ⁇ -мо ⁇ как... Тут сидим. Че дверь закрылась? Надо было в другую сторону пойти. Так. Крыки. Цепи. Крабяка. Думаешь, все это его? Ну, если только хозяева в свободное время не предавались извращением, то. Да, Наверное. Здесь здесь никаких ловушек нет. Воу. Это наши фото. Это мы. Это чрт? Это.. Так, смотри. Крис, Эшли, Майк, Сэм. Джош и.. Да, значит, все-таки она сдохла. Ну, так. Себе, Это что конечно. такое? Черный список? Безумие! Блин! Значит, все-таки она сдохла. Ладно. Одного потеряем. Одну. Так. Слушай, Крис, ты куда идешь? Тут дверь есть. кри Крис, я пошел пошла пошли пошел пошла пошли блин в какую сторону пойти Ладно, давай сюда крис же пошел туда а где крис там сюжет будем по этой логике ссылаться так включили эй, эй крис ты как здесь появился с года. что Розыгрыш. Нас снимали? А, это мы снимали. А, Как-то. Как-то немного неловко. Я не видела эту запись. Ханна такая. Живая? Какая такая. Майк. Радостная. Это Ханна. И живая. Хана. <с Она еще не знает. Ой-ой. Ух ты! Я и забыл, Господи. что ты это поддерживала. Что ты здесь это ужасно. Мне просто... Похоже, тебе понравилось. Черт. В этом и весь ужас. Мы просто устроили вот розыгрыш. Думали, что веселый. Да. Не знаю, не похоже Я на веселое. Майк! Крис, крис, крис. Не страшно. Что это такое? Эш, Эш, стоп, успокойся. Я, я не выдержу призраки, это видео, все это летающее. Да, успокойся, Крянь. Эшли, послушай Почему? меня. Почему я должна успокоиться? Я в шоке от подумай, всего этого. Подумай, это все кто-то подстроил. Что? Послушай, призраки не включают видеокамеры. Ну подумай да. сама. И кто же все это подстроил? Серьезно? Ну кто? Ну не знаю, может тот же человек, который связал тебя и убил Джоша? Запросто. Да. И у которого может быть Сэм прямо сейчас. Действительно. <звучит> я этому не рад. Mm. Не ты один. Я тоже этому не рад. Эй, я же зашел в дверь, ты что творишь? Но мы идем. Мы идем вперед. Он налево пошел, поэтому я направо. Там, где нет сюжета, там, где нет сюжета, там, где нет сюжета, идем мы. Ясно. Все очень плохо. Пошли быстрей. Ох, черт! Посмотри сюда! Мит не нравится. Вдруг, это Сэм. Ладно, попробуй открыть. Может не на... Да. А, есть, но черт, она тяжелая. Осторожно. Пролезай, не могу долго держать. Может не будем? А, давай! Крис! Скорее! Я видела там Сэм. Эш, ты уверен? Я не знаю, но надо же посмотреть. А, ну я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться. Ладно, пошли за Крисом. А, ладно, ладно, хорошо, я иду. А, слава богу. Думал, эта штука меня расставит. Давай. Но по-хорошему бы нам лучше КСМ. Не понимаю, зачем тут вообще нужно охлаждение. Здесь и так дубак. Давай выключим. Голове, вы, ну, типа. Почему бы просто не взять и не выключить? Ой. Такой бред просто давай просто выключим крис быстрее сюда иди не надо. Ш -ш -ш, тихо тихо ты молча что не умеешь так мы же понимаем что если дверь то значит в нее не надо ходить да мы это прекрасно понимаем, и у нас нет выбора, как обычно. Тихо, тихо говорю, тихо. Нет, это не Сэм. Чё не видишь? Это не Сэм! Это не Сэм! Да, это я вижу. Почему он одет как Сэм? Не знаю. Зачем пытаться выдать манекен за Сэм? Крис, я вообще ничего не понимаю. А Сэм-то где? Какой ужас. Да, ясно все с вами, ребята. Вам пусто. Нет, отвали! Не подходи ко мне! На тебе. Нет, нет, нет, нет! живи и учись оу oh, у меня еще и аккумулятор разряжен в долл шоке oh, как обычно вот это начинается сейчас долл шок oh, сядет и все капец мы же играть не попали. сможем эш. Эш. Эш. Эш. воу oh, Ч за пила эш. начинается hey, а? вроде ударил я <сёки>, этого козла убил нахрен! Стой. Такой синяк огромный. <сёк> Это он! Нет, Крис! То, убил Джоша! Боже мой, нет! Господи, Кровошан Крис! Кровошабный ублюдок! О, Чудовище! Господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет. Если б я могла сказать, почему так несправедливо! Что? Не кричи. Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь все пропало. Мы Ничего не пропало. Но почему? Потому что я был счастлив. Каждое мгновение, которое я провел рядом с тобой. И как мне это понимать, Крис? Прости. Я должен был прямо сказать. Блин, Крис. Когда мы отсюда выберемся? <OULDES> О, oh, господи! я oh, ah, тебя вытащу, я uh, тебя Ну что ж, мои дорогие подопытные. Крис. Не бойся. Правильно делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой А теперь он должен сделать еще один. Почему именно Крис? ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Выбор за тобой. Не будь дурачком, Крис. Старатель, Крис. Три часа одиннадцать минут. Стой, стой. Не надо, Крис. Лучше меня. Нет. Ты уже один раз подсчет. Теперь дай выбрать мне, дай мне спасти тебя! Нет. Пусть это последнее, что я сделаю в жизни, я так хочу! Нет. Крис, пожалуйста! О, Господи! Не буду я вообще стрелять! Нет! Я не буду стрелять, не хочу. Я не буду стрелять! Не буду стрелять. Нет! Нет! Нет, я видел тотем. Я не буду стрелять. Зашло слишком далеко. Разве не видишь? Oh. А? Не понимаешь, что это истязание? Пора прекратить. А? Скажи, кто вообще дал тебе право? А ты чё с разбитой головой? Жизни. Что в тебе такого особенного, а? Чего рука болит-то? Таких, как ты, в психушку надо! Ты соображаешь, что ты творишь, а? Что ты вообще творишь? Чудовище! чудовище так на этом серию мы закончим всем спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал ждем седьмую серию так же как и я жду ее всем пока